А, уже снимаем? Всем привет, друзья! Кто меня не знает, меня зовут Катерина Кунс и это мой канал, который я назвала Сибирь, Калифорния. Да, как вы видите, на фоне меня флак России и я его купила уже несколько месяцев назад и он висит у нас в комнате для гостей. И сегодня я хотела записать, надеюсь, не длинный блог такую видео видеоболташку. Это видео посвящается тому, что, во-первых, вчера был ровно год, как я переехала в США, а во-вторых, еще более радостная новость, два дня назад мы вернулись, мы, я имею в виду, я и мой муж Зак, из нашего путешествия по России, которое продолжалось целый месяц. И поэтому в этом видео я хотела рассказать во-первых, о жизни в США, как прошел мой год, какие возникали трудности. А далее я хочу рассказать о нашей поездке в Россию, как это было и где мы были. Сразу хотелось бы извиниться за свой противный голос, потому что в пасмурном и сером Петербурге я простыдилась. Итак, первое, о чем я хотела поговорить, это о моем году в Америке. Да, я прилетела в США 23 сентября 2015 года. И да, у меня была туристическая виза, здесь уже я вышла замуж за своего молодого человека, которого зовут Зак, которого вы уже, я думаю, видели в моих видео, где он пробует русскую еду, холодец и окрошку. О том, как мы познакомились, почему я переехала и вообще все эти вопросы, я записала другое видео, оно называется "История моего переезда в США». И самый первый миф, который я хотела развеять, это о том, что сложно получить грин-карту после замужества по туристической визе. Вот, такой СМИ, который я услышала еще когда была в России, но это на самом деле неправда. Если вы легально приезжаете в США, и здесь уже выходите замуж, то вполне возможно э сменить ваш статус со статуса туриста или статуса я не знаю, студента на статус постоянного резидента, то есть держателя грин -карты что я и сделала. Во вторых сразу стоит сказать, что хоть мы и живем в Калифорнии, мы не живем в каком-то классном месте, в классном городе, мы живем на военной базе. А в Америке нет обязательной службы в армии, есть армия по контракту. И вот мой муж, он уже четвертый год служит в армии, и так как он солдат, мы живем на военной базе. И эта база находится в не самом лучшем месте, она довольно-таки изолированная, в ближайший населенный пункт от нас тоже не самый лучший город, это город Барстол, и до него нужно ехать час. Наверное, тот факт, что мы живем на военной базе, где с нами все живут военные, где не так развита инфраструктура, не так много развлечений и возможности самореализации, этот факт сильно повлиял на меня. Также эту базу считают одной из самых депрессивных в Америке, то есть даже сами американцы ее не очень любят. И мне само здесь было немножко, да и сейчас мы все еще здесь живем, мне, мне, мне здесь немножко скучно и я не могу заниматься тем, чем я хочу заниматься первые полгода, когда у меня не было разрешения на трудоустройство, у меня не было водительских прав, не было просто никаких прав в США мне нечем было заняться, я просто сидела дома и сходила с ума я человек активный и я привыкла заниматься чем-то своим делом и просто сидеть дома, убирать, готовить, ну это совсем не мое поэтому первые полгода это были полгода ожидания когда же я получу разрешение трудоустройства, работу. Как только я получила разрешение трудоустройства, мне просто повезло, потому что на нашей базе была ярмарка вакансий, и на этой ярмарке я в этот же день получила предложение о трудоустройстве. Конечно, вакансия была не самая классная, но это было не важно. Я хотела чем-то заниматься, я хотела зарабатывать деньги, практиковать свой английский. Поэтому я согласилась, и я стала работать а, здесь в ресторане на базе кассира. Работать кассиром на самом деле мне не очень нравилось, потому что ну, все мы все амбициозные, все мы хотим чего-то большего. И когда ты чувствуешь, что твой потенциал, например, вот такой, такого размера, а ты каждый день используешь только вот эту часть, и оставшаяся часть, она, она не дает ей покоя, она просто говорит, и типа, Катя делать что-то заниматься чем-то большим найди другую работу и вот так наверное с первого дня что я работала кассиром кстати я начала работать в мае я искала старалась найти другую работу опять же здесь на базе но это не так легко здесь есть свои трудности мало вакансий у меня нет шикарного опыта работы потому что я только год назад закончила университет и все пять лет я училась Училась хорошо, участвовала в разных конференциях, конкурсах и училась за рубежом, но за это время я не наработала никакой профессиональный опыт, а быть востоковедом здесь на базе как-то неприкольно, и моя специальность здесь вообще и не нужна. Но чтобы заниматься чем-то большим, я стала вести этот канал, я стала записывать видео, делиться своим опытом, например, о том, как эволюировать диплом в Америке, но я не стала записывать видео так часто, как я хотела. Потому что, честно вам сейчас скажу, мне все время казалось, что кому нужны мои видео, кто их будет смотреть. Мне я боялась осуждения какого-то непринятия. Потому что когда ты делишься с людьми, ты делишься чем-то своим сокровенным и как будто бы открываешь им себя и делаешь себя более уязвимым для злых комментариев, для критики. Также я стала учиться в университете. Это не какая-то степень, это не степень не бакалавра, не магистр, это просто сертификат, то есть это как бы переквалификация или что-то что такое. Мой курс называется управление проектами. Я стала его учить в мае, и он закончится в ноябре. И так в течение 6 месяцев я учу 6 разных предметов, каждый протяжённый один месяц. На самом деле все очень классно, мне это безумно нравится. Я понимаю, что управление проектами, менеджмент, вообще вся эта бизнес-сфера, мне сейчас очень интересно. Поэтому я получаю чисто кайф от своей учебы. И учиться стало бесплатно, но тут нет никакого секрета. Я уже бесплатно, потому что получила стипендию как жена военного. Если есть такая привилегия в армии, конечно, я не могла не воспользоваться такой возможностью и стала выбрала управление проектами среди множества других курсов и вот уже его заканчиваю, скоро закончу в ноябре. Также весь год, что я сюда переехала, мне хотелось обратно в Россию. Я очень скучала, я скучала по родителям, конечно, по родным, по друзьям, скучала просто по жизни там, потому что, знаете, я со временем, я устаю за границей в других странах. Конечно, за границей хорошо, но мне хотелось Хочется возвращаться домой и быть в своей привычной среде Поэтому весь год я хотела приехать в Россию Хотела показать ЗАКу, где я выросла, где я училась Где я вообще ходила, жила, дышала И как только я начала работать, это стало более возможным Потому что... Потому что, потому что просто дорого прилететь в Россию. И мы тут не живем во всем готовом и не срываем деньги на пальмах. То есть также нужно работать, также нужно зарабатывать, в чем-то себе отказывать, чтобы накопить на что-то. И, наверное, поэтому я не бросила свою работу в самом начале. Потому что моя работа мне не нравилась не только потому, что я занималась не тем, чем я бы хотела заниматься, но и сам коллектив, само отношение персонала друг к другу и общая соорганизация, как-то я не почувствовала себя частью этого коллектива, мне там было некомфортно, но все эти три месяца я переступала через себя, я каждый день ходила на работу, работала, мысли о том, что я зарабатываю на то, чтобы приехать домой к маме, папе, показать им моего мужа, потому что мои родители э, не видели Зака до этой поездки вживую, конечно, они общались в скайп, но мои родители не говорят на английском. А Зак только учит русский, поэтому вообще как такового не происходило. И вот, планировать свою поездку в Россию мы начали еще в июне. У нас с Савоволга все получилось. Зак, хоть и военный, но он получил разрешение от своих начальников, не знаю, как там генералов, кто они. Они ему разрешили, да, эту поездку, вот, подписали ему увольнение на целых 32 дня. Мы сделали ему визу российскую, тоже визу мы получили очень легко, по почте. Только самый такой неприятный момент, что виза, российская виза здесь, в США, стоит около 300 долларов, что очень довольно дорого. Вот, купили мы билеты, все, собрались, и, 2... и 19 августа мы полетели. Но полетели мы не в Россию, полетели мы из Сан-Франциско в Сиул. то есть мы решили совершить кругосветное путешествие вокруг планеты. Мы полетели из Сан-Франциско в Сеул, а там уже Сеула по России до Москвы, и из Москвы в Лос-Анджелес. Получилось, что пролетели вокруг света. В Сеул мы полетели просто потому, что эта страна для меня очень много значила в свое время, Это страна, которую я изучала в течение пяти лет, язык который я изучала в течение пяти лет. Самое главное, это, конечно, то, что в Сеуле мы познакомились с Заком, тогда он работал в Корее. Мы побыли четыре дня в Сеуле, потом мы полетели в Новосибирск, столицу Сибири, оттуда на юг, на Алтайский край, ко мне домой. Я родилась и выросла в небольшом селе, называется Село Воеводское. Это Село Воеводское, от селинного района Алтайского края. Там я прожила до 17 лет, пока не переехала учиться в Томск. И вот приехали мы в деревню к моим родителям после Сеула. На самом деле было очень здорово, мы провели просто потрясающие две недели. У зака были вот такие глаза от восторга. Ему нравилось то, как мы живем, как мы э, выращиваем свои овощи, как у нас есть свои животные, то есть все свое домашнее. Но я не буду об этом сейчас рассказывать, потому что мы э, везде снимали видео. И я надеюсь скоро начну монтировать эти видео, выкладывать их здесь на YouTube. Я попрошу Зака снять отдельное видео для вас, также сидя с камерой, где бы он рассказал вам уже свое мнение об этой поездке, о том, что ему понравилось, достоинства, недостатки России, что его удивило. Ну, в общем, просто такое же видео как я сейчас говорю. Мы не были, конечно, только в деревне, только в Алтайском крае. Мы съездили и в Горный Алтай, потом мы поехали в Москву, столица нашей родины показала, как раз нам... Нам повезло, потому что в Москве был день города, Москва была очень красиво украшена и вообще просто супер. Оттуда Санкт-Петербург. То есть посмотрели ему достаточно много. И деревенскую жизнь, и городскую, и исторически-культурную. Так что в скором времени начну монтировать видео из наших поездок. Их правда так много, потому что там все-таки прошел целый месяц, и мы снимали много. Ну вот, начну монтировать, ЗАГС снимет для вас видео. Ну и я буду очень рада услышать от вас обратную связь, если у вас есть вопросы ко мне или к Заку, то пожалуйста оставляйте их в комментариях, я буду рада ответить на них, рассказать то, что вас интересует, потому что сейчас после России я приехала с новыми силами, с новой энергией, с новыми планами. Одна из моих целей сейчас это развивать свой канал на youtube, стараться снимать видео более часто, делать их более интересными, не бояться камеры, как я боюсь этого сейчас. Я надеюсь, по мне это не сильно видно, но я просто дрожу и мой голос теряется и все мысли ходят куда-то, когда я вижу этот объектив. Потому что я чувствую себя идиотом, сидящим в своей комнате в углу на фоне русского флага, который говорит сам собой. Но, надеюсь, этот страх пройдет, и я буду чувствовать себя более уверенно, когда я уже увижу, с кем я разговариваю, для кого я это все делаю, увижу обратную связь, опять же. Так что, пожалуйста, не жалейте лайки, не жалейте комментарии, я буду открыта к вашим вопросам, к вашим мнениям, предложениям. И вообще, пока-пока, не забывайте, что у меня есть инстаграм и влог вконтакте. Пока!